Здравствуйте, подписчики и зрители канала Дом у моря Таиланд Я, наверное, вот так вот сделаю, потому как вот людей рядом нет, социальная дистанция И, как говорится, в Таиланде, если что-то нельзя, но очень хочется, то можно давно не виделись, Все этому есть логичное объяснение у нас прибавилось немного работы я вышел на свою основную работу, там работаю в потерица, поэтому для ютуба время чуть-чуть меньше, тем не менее это не значит, что мы сидели дома целыми днями все-таки мы куда-то выходили, посещали различные локации города и снимали там также видео, а в каждой отдельной вот этой небольшой съемке, куда мы ездили ну, не набирается видео на отдельную программу Поэтому сегодня все это я смиксовал, собрал в один выпуск В котором вы увидите где-то бэкстейджи с наших съемок Плюс ко всему, те локации интересные, которые мы посещали Есть там один классный Не буду спорить. Интересные локации И там же еще прошедший у нас недавно розыгрыш Ну, а на будущее вам, для тех, кто нас все время теряет Подскажу небольшой лайфхак если вы подпишетесь на Таин Инстаграм, там вы фактически в режиме реального времени будете видеть все наши перемещения, потому что Таин туда намного быстрее все сливает и намного больше там всего, что нас окружает и где мы бываем. Поэтому обязательно к ней перейдите, подпишитесь, ну и смотрите этот выпуск. Поехали! Здравствуйте, мы на Данктан Бич записываем очередную программу новостей. Новости с Татьяной Максимовой. Кто-то меня уже один раз кто-то подписал. У Максимовской спроси. У Максимовской? Вот, хорошая аналогия, отлично. И интересно, мы пока тут устанавливались, рядом пришли, а еще наши коллеги тоже стали устанавливаться. Две камеры, одна с телепромтером мобильным, ну, Суфлер. сухлёр, который. Два оператора, ассистент, все по-серьезному. Зато у нас петличка круче, у них какой-то аздан, а у нас целый шанхайзер. Не ударим грязь лицом, даешь новости? Давай. Пока мы настраивались, подъехала полицейская машина, он дальше, она уже уехала. Такие встали, посмотрели на всю эту кодлу Остались одни журналисты. Да, остались одни журналисты в Таиланде, он там не говорит. На эти две съемочные группы такие. Окей, и поехали дальше. Новости мы записали. Предлагаем теперь посмотреть пару неудачных дублей. Это студенты, это по медицинской линии и также кто еще забыл. Yeah. <с>... На белку засмотрелась. <с>... Никаких официальных документов, конечно же, не выпущено на этот счет, как делить богатых на бедных. Это... Делить богатых на бедных это было клево. <с...> <с...> <с...> а, как мне сказать, грустно себя чувствует, беспокойно себя чувствует, кто в Таиланде вот эти помнистые, <с>... <Все. с>... нервные. Нервно себя чувствуют все. Сегодня у нас еще много дел. Немножко поездим по городу. Вот заехали сейчас а, в таверну 8 подков. Забрали много пирожков, как мы обычно это делаем. Таверна таверну 8 подков все в фейсбуке постоянно выкладывают, ну, регулярно выкладывает объявление, что сегодня мы делаем пирожки. Заказывайте, приезжайте, забирайте. И мы всегда участвуем в этом. Покупаем много пирожков на всю нашу семью много-то? По два пирожка на пять человек, 10 пирожков. Ну вот уже много. Забрали детей из сада и наша следующая остановка. Нет, ни дом, мы едем в одно агентство, с которым мы действительно не виделись в агентство Фарант. Как вы помните, в одной из предыдущих серий я обещал восстановить жесткий диск с самыми первыми программами на русском языке недвижимости, которые мы снимали с Таней в ПТЕ. И у нас удалось восстановить эти передачи, но для того, чтобы их собрать и как-то преподнести вам, рассказать, мы хотим все-таки заехать в то самое агентство, немецкое агентство, для которого мы это снимали на русском языке, вот. и ну, вообще узнать о их судьбе, что с ними сейчас. Сейчас мы едем по улице Накле. Кстати, 27-я Сойка и ресторан, где у нас был предыдущий выпуск. Ссылочка сверху и в описании. И наш путь лежит на улицу Патисан. Чуть дальше. Перед поворотом Клонбичу, до него есть поворот направо. Как раз это и есть патисан Аллея. О, вывеска. да, вывеска, Франк. Место, видите, не обнадеживает. Before, Ну что, небольшая разочаровашка. Мы все-таки ну все закрылось уже агентство Фаранг. И осталось только лишь совместный у них бизнес, газета Фаранг, которая юридически другая вообще совсем компания. Вот. Тем не менее, нам пообещали, что постараются нам помочь и найти контакты того агентства недвижимости, вернее, тех людей, кто организовывал агентство недвижимости, и как-то нас попробовать связать. Вот, чтобы могли с ними пообщаться. Агентство недвижимости Фаранг закрылось год назад. Да. Чуть-чуть, чуть-чуть не дождались. Ну, главное, что все живы, по крайней мере. Этот банчик сказал, что он всех знает, всех видел, все в Таиланде. Новый день, новая задача. Мы едем на запись очередного интервью для цикла программ на канал Татьяна Максимова, в котором мы рассказываем о историях переезда в Таиланд, о людях, которые этот переезд совершили, как они здесь устроились, где работают, либо какой бизнес создали, ну и как теперь выживают вместе со своим бизнесом, либо работой в коронавирус. А главное условие, чтобы гости программы совершили переезд относительно недавно в Таиланд, их пример был достаточно свежим. Снимаем мы это видео в гостях у героев программы, в их красивом новом кондо, который находится на юге Паттайи, в конце Джамтена, и называется Венеция. Вот мы и приехали. Мы в гостях у Ольги и Алексея Замятиных. Они переехали в Таиланд из Казахстана, открыли здесь агентство недвижимости и даже успели родить ребенка второго здесь в Паттайе. И пока Ольга гуляет рядом с детьми, Алексей нам сейчас тут рассказывает, как, с какими сложностями пришлось столкнуться и как он их решал, открывая здесь бизнес как они теперь э, справляются с закрытыми границами, как они ждут возвращения туристов в Таиланд и, в общем, чем занимаются здесь. Полное интервью, конечно же, уже можете посмотреть на канале Татьяны Максимовой. Там узнаете все подробности о том, как эта семья открывала агентство недвижимости в Таиланде. Ссылка в описании. У нас еще одно важное дело. Вот они сегодня онлайн-курс. Начинается По поеданию под тай. Онлайн-курс. пришли в кафе. Как съесть под тай за 10 минут? До эфира осталось 10 минут, только принесли еду. Чуть долго несли. В общем, надо успеть поесть. Курс в Инстаграм. Про что же курс, да? Курс как открыть магазин тайской косметики в России. Бесплатный курс. Может быть, даже еще успеете присоединиться. Это она про то, что я долго монтирую, может когда я смонтирую, уже закончится. У нее там будет несколько спикеров, не только она, а специалисты с разных отраслей, с разным опытом, в общем, должно быть очень классно. Приятного аппетита, я буду время считать, 9 минут осталось. Подтай, с какой огромной креветищей, ничего себе. Горячий. это запивай тайским чаем, все по правилам, подтай. Чанум после сделали, да? Сейчас будешь на эфире гореть. Ты мне, если что, во время эфира покажи, так ты на водичку, там, и я тебе еще, если что, закажу еще. Да-да-да. <rucks> и немножко про то место, где мы находимся. Это кафе 35 называется. И здесь много таких отдельных локаций. Можно отдельно сесть в помещении с кондиционером, либо на улице, там, на фоне водопада там тарахит, а они будут набирать бассейн Ой, не бассейн а вода фонтан и вот есть красивые локации тут можно пофотографироваться либо либо рыбок пофотографировать карпы красивые очень хорошее место атмосферное О, кафе 35 вот ну и мы спрятались в, в одно из помещений чтобы кондиционере и в тишине надеюсь, пришедшие еще посетители не будут сильно кричать провести этот прямой эфир вот моя еда от масса с макаронами, да, что удивительно обычно только с картохой у них в этом кафе Какая-то мания везде кидать перец, чили во да все. Даже в карри, который, который так сам по себе имеет свою стату и вкус, все равно добавляют немного хотя бы чили. Инстаграмами просто устарел, поэтому нужно а, брать за руки именно свою вот эту вот торговую площадку. Для тех, кто у нас тут еще третья группа а, зрителей и слушателей этого курса, это те, кто... Просто покупатели, любители, пользователи, кто любит Таиланд, кто просто интересуется для общего развития, что мы там покупаем в этих магазинах, откуда этот товар приходит. В нем с разговариваем, снимать или не снимать, интересно или неинтересно. Мы приехали на озеро а Здесь очень классная инфраструктура для тех, кто любит заниматься спортом. И организован крутой очень парк. Мы у этого озера уже были в одной из программ, когда я рассказывал, что в Паттайе засуха. Здесь в плане озеленения очень красиво. Мне кажется, это все же искусственно, да? Высажено вот так ровно, игрушки, пальмы. Ну, конечно, все. конечно, ландшафтный дизайн здесь мы поработали. Дети уехали, все. Детям дали самокаты, они в точку. Самокаты летают. Идите туда, мы туда, мы, берем... мы туда. Сюда приезжают прям целыми семьями. Берут в аренду велосипеды там с той стороны дороги. Здесь вон не только дети катаются на велосипедах, здесь приходят мамочки с детками на коляске гуляют. Ну и, конечно же, с собаками тоже тут гуляют. Поэтому. Большой баннер, что собакам здесь нельзя. Пу-пу. А если случилось, то пакет нужно покупать. Ну или носить с собой пакет нужно и убирать за своим питомцем. Уже полчаса гуляем, детям висели. Они дорвались до уш. Сначала аккуратно по ним проезжали. Сейчас раскатались и буквально в них плюхаются, да? Да, я очень боюсь этой воды. А зачем ты в нее едешь? Ну, не было Мама нашла что-то. Вау! Кирилл, твой любимый! Твои любимые! Все закрылись. Это приятно. А ты... а, она меня поймала. Самое интересное, что она не только листья собирает, она еще и веточку так опускает от основного стебля. По всему парку ходят садовники, убирают территорию. Ой, смотрите, какая красота. И людей, конечно, здесь очень много. Мы уже несколько часов гуляем здесь обошли только малую часть, вот, и здесь, вот, такое огромное поле, тут сразу несколько команд, очевидно, тренируются, это, видимо, какая-то центральная точка этого парка, очень классно. Девочки накатались, да? Серьма, мы ух ты, хорошо. Слушай, я еще знаю, здесь еще где-то есть бассейн открытого типа, ну да, то есть плавательный бассейн в этом комплексе спортивном. В общем, нам это очень сильно все напоминает наш любимый Сингапур, где мы первый раз такое встретили в большом количестве. Да, как я обычно говорю, возможно, это есть везде, но так как мы это первый и последний раз видели только в Сингапуре, то теперь всегда сравниваем с Сингапуром. ассоциация такая у нас. И в плане общедоступной там среды различные там всяких спортивных площадок, парков. Специально оборудованного парка, специально построенного. Общественные бассейны классные по всему Сингапуру были, помнишь? Очень хочется обратно. Но, как мы видим, такой можно найти и в Таиланде теперь. Это радует. О, пацаны играют в многобол, бол Много мяч. Смысл в том, что надо через сетку двумя командами, как в волейболе. Пинать мяч, но только мяч это... Ну, раньше был он такой из веток, ротанговый. Сейчас их делают уже пластиком спортивные эти мячи. Как спортивные снаряды, пластиковые делают. Он легкий, он твердый и при определенном там силе удара он немножко пружинит. То есть он не как обычный мяч, какой не сильно прыгучий. Не вот. сил ну да, и вот надо это играть ногами, ногами через сет и, и головой еще головой. можно, и плечом можно еще, кстати. Следующий день. Таня заехала за мной на работу и у нас розыгрыш. Ну-ка для... <studio> показывали... веселее. <ц Census comfy> ну ты же сидишь на работе, на работе, какой веселее. В общем, да, у меня обиденный перерыв. У нас э, недавно был на канале, но ну, у Тани на канале э, обзор отеля. Мы очень сильно старались, э, вложились по максимуму сделали действительно классный хороший обзор. Не в, не в стиле влога, а прям вот по красоте. Кто еще не видел, сходите обязательно посмотрите. И э, также Таня проводит в Инстаграме ну, небольшой конкурс, а такой э, акцию лояльности. В общем, надо было там в комментарии написать какой-либо комментарий. Таня выберет понравившиеся комментарии и проведет среди них розыгрыш. По условиям, на самом деле, мы сначала хотели, чтобы Таня просто субъективно выбрала один понравившийся комментарий и просто подарила. Но комментариев оказалось очень много, и поэтому Таня выбрала 20. 20. Но книга только одна. Вот. И теперь как раз-таки вот здесь будет предмет соревновательной случайности. Отсечкой было, когда видео наберет 5000 просмотров, собственно, и состоится розыгрыш. Книги Катя и Принсиана на русском языке. Вот. Это сейчас мы сделаем в прямом эфире в Инстаграме, ну и заодно вот копию сюда, на этот канал. Я сейчас только переоденусь в такую же... Кто-то там у меня на канале как-то писал, что у меня одна футболка. Нет, у меня их много, они одинаковые. Вот. Просто, вот, допустим, это с логотипом, а это без логотипа рабочего. Вот. Поэтому переоденусь и на розыгрыш. Отличная футболочка, пола, точнее, люблю. Производство тайская компания War X, кажется, называется. У нее интересный особый материал, он, смотри, такой мягенький, он хорошо очень впитывает влагу, а снаружи более какой-то, не знаю, глянцевый, как... Не знаю, как леска. не знаю. В общем, он хорошо снаружи влагу отдает. И не видно то, что ты мокрый. Может быть, полностью весь мокрый, и не видно абсолютно никакой воды на ней. Плюс ко всему еще защита от солнца. Если я второй год ее ношу, она нигде не выгорела вообще ничего. Хотя она ж не одна, их много, но он все равно не выгорает, короче. В общем, не стали далеко ходить. Виноградники Сильвер Лейк. Прям рядом с моей работой. Вот вон там аквапарк виднеется. Ну и. Таня, готовится к эфиру. Присоединяйтесь, пожалуйста, как и обещала. Сегодня у нас прямой эфир, который я не проводила много-много месяцев, может, даже больше года. Итак, чего мы здесь все собрались? У меня ä, был розыгрыш, но это не самое главное. У меня вышло видео. Видео про отель, который называется Grand Center Point. Это дорогой пятизвездочный отель, который находится над терминалом 21. У нас получилось отснять его полностью, а даже в те места зашли, в которые с улицы не пускают, поскольку там отель разделен на две части. Публичная часть, допустим, на крышу ресторан там может зайти, а кое-куда а, пускают только постояльцев. Так вот, мы договорились, туда тоже сходили, все это абсолютно показали. Получилось, а, ну, мы, я преследовал, мы преследовали такую цель, получилось по внешнему виду, как рекламы многие написали что о реклама реклама а, хотя конечно же это у нас такой пилотный выпуск и мы с трудом договорились бы были долгие согласования а, на эту съемку таня ездила, разговаривала договаривалась и так далее в общем и снимали мы два дня из-за погодных условий да. вот и, и все это бесплатно еще оказалось Да, но на самом деле мы очень рады что нас пустили что нам поверили что как бы кредит доверия вот такой вот без какой-либо работы, что да, мы не могли показать, нам нечего было да, показать, что мы умеем, кроме наших только вот видео на моем канале. Поэтому мы очень благодарны ребятам, что они нам дали такой толчок, старт. И, естественно, теперь нам есть что показать. И Мы надеемся, что теперь после этого видео другие отели тоже захотят сделать себе такую видео-визитку. Именно поэтому я это делала формате видео визитки на русском языке таких видео есть много на английском языке вообще без языка без какого просто под музыку а вот на русском если кто-то захочет в России в турфирм прийти и посмотреть ему просто покажут там не знаю фотографии да или еще что-то да. поэтому я очень хотела сделать вот все то же самое красивая презентация но только на русском языке и я... не в формате влога а все да. таки с хорошей с правильной подачей мы запускаем проект отели да, мы очень хотим продолжать работать именно в этом направлении, чтобы показывать именно отели, в которые трудно попасть. Возможно, они очень дорогие, и в них просто ну, по, по бюджету трудно попасть жить, возможно, они неизвестные, да, бывают такие бутик-отели, которые даже нигде не рекламируются. Бывают просто отели, с которыми трудно договориться на съемку, то есть в них все жили, но в них очень трудно договориться на съемку по политике компании. Это будем стараться, у нас уже есть на следующей неделе уже забронирован один отель со съемкой, так что надеюсь, что это будет у нас вот мое это видение, чтобы это был такой красивый видеожурнал, вот я прям представляя глянцевые туристические журналы, Traveler, Hotel. То есть, вот, чтобы это было все то же самое, а, только на русском языке. В комментариях языке. уже сразу появились вопросы, а как же Амбассадор там и так далее. Да, это все классно. Мы тоже хотим во все отели и в Амбассадор, и в другие, и в Паттайя Гарден, в какой угодно. Но у нас есть еще один канал, если кто не знал, влоговый канал наш семейный, называется Дом у моря Таиланд. И там во влоговом канале мы сможем обозреть да. отели именно вот такой вот средней ценовой категории, возможно, куда мы будем заезжать с проживанием или просто заходить, договариваться, чтобы нам разрешили поснимать. В общем, народный канал с народными да, отелями. народный канал с народными отелями, с народными отзывами, то есть со всеми... И в формате влога, как многие любят. Ну и, наверное, давай перейдем уже к к условиям конкурса, да, то есть это был изначально все-таки у тебя объявлено, что не конкурс, а ты просто выберешь один из понравившихся. Я очень да, я очень всегда, эм, как сказать, стесняюсь читать ваши комментарии, потому что вы всегда пишете там столько всего приятного. И у я прям дрожу, руки дрожат, я хочу всех вас отблагодарить, всем вам наслать подарков, всем вам что-то подарить. Поэтому я решила, что раз уж у меня такое искреннее желание всех вас порадовать, то давайте будем устраивать небольшие вот такие вот, как не то чтобы даже конкурса а просто поощрительные призы за то, что вы пишете комментарии. Я знаю, вы бы акция, все равно... Акция поощрения, да, да? вы бы все равно их писали, но вот я решила за это еще вас наградить. И что я разыгрываю, у меня была книга... Я про нее писала пост совсем недавно, Катя и принц Яма, Если тоже полистаете мою ленту в инстаграм, то увидите примерно о чем это, если кто вообще не представляет, о чем книга. Но у меня тогда все начали спрашивать, где такую купить, мы хотим такую купить. Я свою прочитала и убрала, а это, видите, блестит, она еще в полиэтилене, в упаковке. Так вот, девочка, которая продавала эти книги в Бангкоке, она знакома лично. Не с Катей, не с принцем Сиамо, но с их родственниками. Она знакома с дочкой Нарисы. Нарисы, это вот кто автор а, этой книги. Она знакома лично, с, точнее, с сыном Нарисы. И вот, возможно, такими путями у нее есть запас этих книг. И вот получается, что я у нее купила последний экземпляр. Такой вот блестящий, красивый, заманчивый. И хочу вам его подарить. Я сказала, что выберу один комментарий, который мне больше всего понравился. Самый креативный, самый-самый. На самом деле... Я выбрала 20. Смотрите, я составила список. <смех> ну, во-первых, выполнили условия конкурса и написали, что понравилось в отеле. Теперь из этих 20 мы будем выбирать одного просто обыкновенным рендомным способом. От 1 до 20. Я сейчас в компьютере забью циферку, и кому повезет. Так, так ты будешь переворачивать? Давай. А я буду. А, камера пишет здесь. Есть. 1.20... 15. 15. 15. Маргарита Петровна Грачева. Прям, прям так аккаунт да. на YouTube назывался? Да, аккаунт сейчас. так называется, Маргарита Петровна Грачева. Ну, я поздравляю, да, если вы смотрите, прямо сейчас поздравляю. Если не смотрите, я напишу вам туда под комментарием, оставлю свои координаты, куда мне написать ваш адрес, и книжечка улетает к вам. Давайте я еще чего-нибудь подарю. Давайте а, я разыграю еще три цифры, три числа, три победителя. И вышли вам открытки, заряженные солнышком, воздухом, тайским собаем. Нажимаем да, еще раз, да? Да, просто Так. Трам-трам, восемнадцать. -трам, 18. 18. Поздравляем, мэлком.ру. Тоже спасибо. Я помню, очень много всегда комментариев пишут под нашим видео. Еще один раз. Номер 7. Маргарита Ермошкина. Тоже получает открыточку, поощрительный приз. И третий автомобиль. Номер 5. Это Елена Бирюкова. Записали, подарок разыграли. Таня его отправит в ближайшие дни. А еще два еще Таня решила еще три открытки разыграть, чтобы... Ну, просто чтобы людям было приятно. В общем, нам понравилось, будем еще. Да. Мне ну, понравилось. И давай так встанем, чтобы не против солнца. Okay. Вот такой получился небольшой дайджест а, по за последние там, пару недель нашей жизни. То, что не вошло в основные различные выпуски, а, либо вообще никуда не вошло. В общем, оставайтесь на связи, пишите комментарии. Пока. Все, верни меня на работу. Где взяла, туда положь. Вот здесь тут какая классная штука у нас достраивается. грил on the hill. Новое место отдыха будет прямо рядом с аквапарком. И только сейчас, когда я монтировал этот выпуск, я обратил внимание, что это выпуск влога Дома моря номер 25. Получается, это такой небольшой юбилейчик, четвертинка от сотни. В связи с этим мы решили сделать сами себе небольшой подарок и обновим логотип канала. Какой вы увидите чуть позже, а пока можете попытаться угадать в комментариях.